Таджикистан расположен в Центральной Азии, предгорев Памира. Это наименьшее по площади государства Средней Азии. Соседями Таджикистана являются Узбекистан, Киргизия, Китай и Афганистан. А столица это город Бишенбеба. Таджикистан республика, во главе которой стоит президент Эймумалир Рахмон. Национальными символами Таджикистана являются флаг и герб. Флаг состоит из полотна из трех горизонтальных линий: красного, белого и зеленого цвета, в центре которого расположена. Герб представляет собой изображение короны и полугруга и семи звезд на ней. Звезды окружены лучами солнца, поднимающегося из окон, окутанных снегом и окруженным венцом из пшеничной колосья справа, и звезды клопчатника слева. Сверху — венец. Проживают узбеки, киргизы, русские и другие национальности. Государственным языком является таджикский. Настоянием любого государства являются люди, живущие на его территории. Таджики очень красивая нация, но не менее красивые наряды, которые носят таджики. Женский национальный костюм представляет собой платье, длинную рубашку с расширяющимися вниз рукавами, которые декорированы вышивкой и широкими шароварами. Главным гором является поток или тибетийка. Мужской национальный костюм состоит из копчатогумажной бумаги кутны, шароваров, палата и широкого пояса. Главным гором является тибетийка. Таджики очень гостеприимная нация. Они с удовольствием принимают и угощают гостей. На столе можно увидеть национальные блюда Таджикистана. Плов, куруток. Основными компонентами... Являются чапка, кикфир, слоеная лепешка, ленное масло, помидоры, огурцы, зелень, лук и соль. Плагман готовятся из мяса, баранины или говядины, овощей и длинной лапши. Самсарт ⁇ пирог из слоеного или простого теста с начинкой из мяса и лука. Хабок ⁇ жареное мясо с картофелем и Суп из пряной и зелени. Сегодня мы хотим угостить членов жюри таджикскими блюдами, которые мы приготовили. Я совсем закрываюсь от Пока жюри пробуют наши блюда, предлагаем посмотреть таджинские танец. Ведь в душе таджиков лучше расскажет их танцы. Ведь именно в танцах выражается душа народа.